Ну, насчет путинизма. Это Сурков этот термин ввел в 2019 году. Я, а я первым занялся этим учением. Вот 15 января 2000 года, запомните, в разгар избирательной кампании, я опубликовал статью «Путинизм как высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России». Очень показательно... Что я тогда был колумнистом новой газеты, но не новая газета, никакая другая либеральная не напечатала этому статью. А мне пришлось ее опубликовать в коммунистической газете «Советская Россия». Они ее опубликовали. Вот я зачитаю, с вашего позволения, концовку. Вы хотите поговорить о конце путинизма, а давайте вернемся к его истокам, 15 января 2000 года. Путинизм – это война. Это консолидация нации на почве ненависти какой-то этнической группе. Это наступление на свободу слова и информационное зомбирование. Это изоляция от внешнего мира и дальнейшая экономическая деградация. Путинизм – это воспользуется излюбленной лексикой господина, исполняющего обязанности президента, контрольный выстрел в голову России. Вот такое вот наследство оставил нам Борис Николаевич Генденбург. Вот э, все 19 лет, прошедшие с тех пор, по-моему, подтвердили, подтвердили э, справедливость этой характеристики, особенно... Меня тревожит вот эта последняя часть этой формы, что контрольный выстрел в голову России. Согласитесь, что 19 лет это длится. Ну, никогда бы я не подумал в 2000 году, что будем обсуждать это чуть-чуть. Сколько раз меня критиковали за призывы или прогнозы о путинизма? Вот знаменитый это манифест. Путин должен уйти. помните, в 2011 году был 150 тысяч Дело в том, что... Каждый лишний год его пребывания это – это еще один гвоздь в группе России. Чем дольше вот, восстанавливать что-то в нашем государстве, вот сейчас намного сложнее, чем в 12-м и в пятом. м И иногда я думаю, а, а, даже, возьмите вот последнее, последнее его выступление в Валдае, когда он радостно сообщил, он сказал две фразы, даже за речью, наверное, э не следил. Сначала он сказал: противостоять Китаю уже невозможно. Ну, да. видимо, он, да, видимо, он э формально, это как бы по адресу американцев, но наверняка он о себе думал. Он к этому выводу давно уже пришел. А второе, э это уже беспрецедентный уровень в таком военном сближении, он. Э Последнее, что китайцы же у нас уже выжили всю военную технику, которая их еще интересовалась. Сейчас уже нет ничего, что могло бы представить для них интерес, они об а 90-х, нулевых. Единственное, что оставалось, это вот э, технология, э, система предупреж... предупреждения, о... предупреждения о ракетном нападении. Вот он э, торжественно заявил, что это мы все передаем китайцам технологии. А это значит система спутников и радиолокационных систем. Это последнее, что китайцев еще интересовало из того, что можно. Ну, осталось, правда, еще. Последнее, что в путинской России их интересует, это 30 миллионов женщин в детородном возрасте, по-моему весь наш женский потенциал. Именно такое количество самок не хватает молодым мужчинам, но как результат их политики одного ребенка, когда девочку мерчали, вот такой дисбаланс у них. Ну, полное, полное подчинение Китаю. Вот, кстати, вопрос, который обсуждается очень многими сейчас, а что в ответ, что Китай обещал в ответ России, Путина за такое, ну это последнее, что какая секретная информация могла находиться в российском генштабе. Мой ответ, и я очень серьезно об этом говорю, это обещание Синдзепина не оформлять восстановление китайской территориальной ценности от Тихого океана до Байкала при жизни Путина. Не беспокоить его. Вот уйдет Путин, тогда они... Фактически это уже все восстановлено, вся эта часть уже экономически погружена Китаем, а вот формально возвращаться не будем. Питер, Путин, может быть, доцарствует до конца. Это, это не шутка. Это, это единственное, что, что они могли бы... Путину обещать. Поэтому, о какой России мы говорим? Мы говорим уже о Уси Джучи Великой Китайской империи. Пока мы там боремся, пока мы пока мы боремся за Золотое. Да, с, 2000, с начала 2000-х годов я тоже много статей опубликовал по поводу Китая. И мы прогнозировали такое развитие событий, что руководство России продастся. Но я вот сейчас уже в заключении нашего разговора хочу о другом спросить. Я помню ту вашу статью 2000 года. Прекрасно. Почему? Потому что тогда я работал в штабе Говорухина, возглавлял, собственно, штаб по выборам. Почему? Потому что Говорухин пошел против Путина, называл его шпионом да, да, да, да, да, да. и так далее. Да. И я совершенно бесплатно со всей своей командой работал на Говорухина. И цель была только одна: донести до людей, что нельзя так, ну, быть такими самоотверженными, да, в кавычках, чтобы отдавать свою страну какому-то шпиону, какому-то представителю спецслужб. И вот я хочу спросить вас, Андрей Андреевич: вот тогда вы написали такую статью. И потом последовательно продолжали все это. А вот Говорухин, с которым я работал, он соскочил очень быстро еще в 2006 году, убоявшись некоторых трудностей, потому что его не избрали, потому что стали проблемы возникать и так далее. Огромная масса людей, которые соскочили. Вот прямой вопрос такой, не обижайтесь, почему вы не соскочили, и у вас жизнь осложнилась, вы вынуждены были уехать, у вас достаточно серьезные проблемы. Ну, я понятно, я такой как бы сумасшедший, да там на рога за спину и все то есть я уперся что путин это гад которого надо забодать и все И вот его пытаюсь бодать но вы вот таких же людей очень мало но я тоже немного сумасшедший вот напой я, я все понял э, о Путине, увидев его на телевизоре там где-то в августе или, или в сентябре 99 -го года ну по моему нужно было немножко физиономистом ну, кстати, мне также э, с первого взгляда э, очень не понравился Зеленский. но ну, другого типа человек. но ну, не тот, который должен был позволить. Но, но тот же эффект за Путина-то. Ну, не 83, но, во всяком случае, вся интеллигенция восторжена пошла, э, пошла за ним. Вот э, такие э, эффекты ослепления. Вы знаете, большую роль в этом... Ослепление играет современные средства массовой информации. Они вот зомбируют мозг. И очень трудно, видимо, противостоять. Да, к сожалению, наверное, это так. Но нас оказалось слишком мало, Вячеслав. Думающих людей, похоже. 19 а? лет, 19 лет мы ничего не смогли. А сейчас, ну да, ну. Я боюсь, что поздно уже. Он должен, конечно, ответить за свои преступления, но, э, по-моему, это уже контрольный выстрел в голову России. Я, я, сегодня, 19 лет спустя, я еще больше убеждаюсь, уверен в справедливости этих своих слов, чем вот в начале 2000 года».